Первоначально в 2000 году, когда Массимо де Санктис и Джованни Зукели сделали метод коронально ротированного лоскута, подразумевалось, что центральный зуб является, центральным зубом рецессии является клык, да. а зубов всего 6. И в 2009 году Зукели сказал: А я буду еще оперировать больше зубов, не 6, буду 7, 8 до 14. И Дасанки сказал, что нет, я в это уже как бы не буду вписываться, потому что тут это вообще все другое, потому что получается, может быть, два центральных зуба рецессии в разных местах. Да, но и там разные другие нюансы. И еще момент, что стал являться не клык очень часто, а четвертый зуб, где была самая высокая рецессия. И к нему ротируя вот этот лоскут, как бы по сути методика отработана, она дает стопроцентный результат при адекватном применении в то всех ситуациях, где это возможно. Ну, потому что если нет межзубных сосочков, то никакого зукели сразу нет. У этих методов есть тоже ряд недостатков. Их выбор продиктован э, условиями в полости рта и качеством ткани и состояния в, в области рецессии и вокруг рецессии. Понятно? Да. Поэтому, если нет межзубных сосочков, то нам не к чему фиксировать лоскут вот этими объемными швами. И когда появилась методика третья вот этого хамаюн Хомазаде он э, это иранец, это американец иранского происхождения, если не ошибаюсь Можно оперировать, первое, при отсутствии сосочков, потому что мы их создаем Второе, можно создавать сразу преддверие полости рта, если оно мелкое у пациента, тоже как проблема Третье, можно закрывать такое же адекватное количество зубов, ну, в принципе, можно весь верх вообще оперировать сразу и все, висты Можно использовать любой пластический материал, то есть с точки зрения методики операции конечно она имеет больше возможностей и шире она частично тоннельная там есть там свои нюансы но это как бы не входит в тему на самом деле нашего вообще обзора и работы mm -hmm. ну и там где может не может быть применимо зукели вот эта виста она решает в общем, легко все те же самые проблемы и дает стопроцентный результат уже при адекватном выборе в тех ситуациях где это в общем, соответствует в сочетании, да, с применением пародонтологических пластических материалов, резорбируемых мембран, там, ксенопроисхождение, ПРФ. ПРФ – это плазма, обогащенная тромбоцитами. К сожалению, нужно очень много вот этих ПРФ, в чем, в чем с ними проблема. Плазма, откатанная на центрифуге и представляющая собой тоненькую такую полосочку из кровяной плазмы и тромбоцитов и тромбоцитарных факторов большого количества. Оно также содержит высокий очень титр фактора некроза опухолей бета, который и является основным индуктором регенерации в этой зоне. Так вот в течение двух, ну там максимум трех недель вся эта ПРФ вот в этом объеме, она удаляется полностью, она определяется нейтрофилами и макрофаги потом сносят ее, они полностью все съедают. Потому что эта структура по пространственным показателям не является биологической. Ну, понимаешь, да? Организм сразу это пытается все, из себя там, выгнать, убрать, ну и прочее. Как можно аналогию с другими вещами провести. Угу. И да, оно имеет пусковой точный, вот этот первичный директивный заряд для регенерации. Но дальше никуда это не идет, там, двух, максимум трех недель. Алладерм – это материал аллогенного, но это производной кожи. Кожи коже представлен совершенно другой коллаген и ну, структура мягких тканей десны в полости рта, как десны, так и слизистой. Ну а в первую очередь десны сильно отличается от структуры кожи в количестве слоев, вообще как бы в их сути функциональном назначении. Поэтому то, из каких структур делается эта мембрана, да, она может являться как бы матриксом пустым, на который организм человека не реагирует. Ну и, соответственно, почему не происходит регенерация? То есть он тоже начинает биодеградировать, но просто в этом месте не образуется ткани адекватного состояния, ну в общем, да, состояния объема. Ну да, то есть бесполезная биодеградация. Да, то есть мы поставили, вроде прооперировали, но стало чуть лучше, но вот так, чтобы... Ну то есть как, если ситуация простая, то все как бы происходит. Если сложнее, чуть сложнее, там, или сложнее, сложнее совсем, то не дает никакого результата, который мы ждем. Угу. Значит, в настоящее время является одним из ведущих клинических признаков патологии парадонта. Ну, конечно же, рецессия действительно встречается там в каких-то источниках 8,74% в мире. Так, пишем себе сразу стать да, следующий тезис, по которому мы ищем. Ну, да, ключевые слова. Причина возникновения рецессии десны. И чистота рецессии десны. Ну, там у разных пациентов. Угу. Чистота возникновения рецессии. Да, да. То есть мы ищем по этиологическим факторам и, по сути, закрываем какую-то процентовку по актуальности, что у пациентов у всех вот столько одиночных, но можно искать также частота одиночных рецессий десны, частота множественных рецессий десны и частота генерализованных рецессий, то есть на всех зубах. Угу. Вот как пишут тут, 71,4%, но есть источники, где пишут выше. Ну, да. И почти э, 90% населения мира имеет хотя бы одну рецессию за всю свою жизнь К множественным приводит врожденные, приобретенные факторы, все понятно Но это этиология, это мы и будем искать Причинные факторы или просто факторы, или этиологические факторы Это вот в, в, в предыдущей, да? Написали мы уже да. Значит, они бывают одиночные, множественные, та-та-та, множественные встречаются, приведите врожденные да, дефекты. Такая утрата ткани приводит не только к развитию гиперчувствительности, но и к эстетическим дефектам. Значит, еще сюда же девятый тезис, по которому мы ищем, это механизм развития рецессии десны. Там будет написано, что это отсутствие тканей, выдвижение зуба, дистопия, скучность, еще много-много вообще всяких. Ортодонтические проблемы, проблемы с суставом, перегрузка, там ортопедическая, ортодонтическая перегрузка, анатомия врожденная, то есть отсутствие замыкающей пластинки. еще много-много вообще всего, что ты найдешь. Мы роемся, пока только в нашей базе, я просто там уже все эти источники, ну, большинство перечитал, поэтому, естественно, я так об этом рассказываю. <смех> Некариозный, да, значит, приводит не только к развитию гиперчувствительности, поскольку окаляется поверхность корня зуба Понятно, что вот эти э, канальцы дентинные, они сразу начинают чувствовать и доставлять э, да, к этим к нервным окончаниям э, да. Различный твердый мусор биологический, который просто механически на них давит и да, вызывает чувствительность Uh -huh. Ну и эстетические дефекты, некриозные поражения твердых тканей Это клиновидные дефекты, конечно же С которыми тоже вот непонятно, что делать Обычно пациенты приходят, когда у них уже есть некриозные поражения И такие вот клинья отсутствуют Они да, думают, что все, у них сейчас выпадут зубы Или там что-то с ними случится И тогда пациент только идет <coughs> Ну и, конечно же, все рецессии десны Они однозначно оперируются То есть нет методов как бы консервативном лечении рецессии десны Это однозначно будет хирургическая операция. Для лечения множественных на сегодня ЛГВ наиболее прогностичной является ну, вот этот метод досанкизукели. но ну, и в большинстве случаев это, скорее всего, у них взят вот этот источник. Метод требует применения пластического материала. Ты читая книжку вот эту большую, Можешь себе там тоже метить карандашиком, что какие а, моменты в самом тексте они будут полезны. Перечисли недостатки. Значит, золотым стандартом является трансплантат. Да, это вот это мы все уже, в принципе, выяснили. А, какие недостатки, что мы ищем уже в создании второго операционного поля? Да. После операционные осложнения на ранних и отдаленных сроках. Пишем сразу себе десятый тезис осложнение при лечении рецессии десны. там будет скорее всего два осложнения это рецидив от лечения ну от неадекватного выбора по факту и второе это осложнение будет связано с созданием второго операционного поля его инфицирование расхождение швов кровотечение в полость рта боли длительные эстетическое нарушение ну и так далее снижение всяческое качество жизни у пациентов ну и там увеличение время операции понятно ну и риск рецидив далее, необходимость назначения антибиотиков и еще куча всего что на самом деле, туда можно притащить то есть сам факт забора трансплантата как манипуляция но ну, не является совершенной и адекватной тому в каком состоянии находится на сегодня у нас там медицина, стоматология, хирургии и так далее Вот, 20% случаев он затруднен А по факту, на самом деле, и, и, да, самый, еще такое момент, что хватает трансплантата максимум на 3 зуба Какой Нет. бы мы огромный его ни взяли, его хватает максимум на 3 зуба Если у пациента множественные рецессии или тем более генерализованные Ну, взяли мы два неба, взяли два бугра На самом деле мы закроем максимум 6, 6 8, ну да, ну до 10 10 а если у пациента их 28